Мы второй день в Донецке, у нас сегодня праздник, нам дали воду, чтобы вы понимали, вода здесь подается раз в три дня, с 19 часов до 2 часов ночи. Мы живем в пятиэтажке на четвертом этаже, вот. О, чтобы вы понимали, это максимальный напор воды, вот так, а набирать нужно набирать нужно много вот это вот это вот это и еще в других местах короче там штук 20-30 баклах по 5-6 литров и это все на три дня вот такие смс которые рассказывают жителям Донбо, донецка о том когда и где будет в каком районе подаваться вода, а как давно вообще с водой такие перебои? С 2014 года или с началом моего? До этого стабильно вода подавалась 0, 0, 0, 0. круглосуточно. на неделю. На две, ну, Друзья, всем русский мир и слава России. Мы находимся сейчас с вами в Донецке. За моей спиной находится правительство Донецкой Народной Республики. Сейчас уже Донецкой области Российской Федерации. А, прямо за мной находится памятник. Кому бы вы могли подумать, да, то есть на центральной площади области. Памятник явно еще советских времен. По нему это даже просто видно. Классика. Вот. Но не Ленину. Прикиньте, это памятник Тарасу Шевченко. Я считаю, что вполне... Даже, наверное, это правильным решением было бы поставить здесь памятник тому же Захарченко. Вот. Но это не в моей как бы, власти, да, то есть это лишь мои мысли. Вот. А в Донецке очень много контрастов, то вообще город контрастов очень интересных людей, авантюрных, пассионарных. Вот. Здесь многое очень непросто, взгляды разные, вот. но многих объединяет именно то, что. Сюда как бы простые люди не едут и едут, как правило, патриоты России. Вот о Донецке о его людях мы постараемся рассказать немного в этом нашем репортаже. Чтобы вы понимали, про что конкретно это видео. Это видео про трамвай в Донецке. Я его вижу за четверо суток нахождения здесь. Второй вижу его раз. Но они здесь есть. Давай, снимай. Вот. Мы сейчас находимся на Пушкинском бульваре в городе Донецке. К чему это видео вообще снимаю, рассказываю. Вот эта сторона, она более безопасная. Потому что здесь очень важно в центре города Донецка, который регулярно обстреливают украинские вооруженные силы, вот, быстро передвигаться и передвигаться по правильной стороне улицы. Вот. По этой мы более защищены. Но если мы с вами перейдем на ту сторону бульвара, как бы, на которой есть достойные заведения, магазины и просто вам просто хочется их зайти посмотреть то желательно это делать быстро вот, нигде особо не задерживаться Ну, не настолько великий уровень трагизма да здесь нету такого на моих глазах никуда пока еще не прилетел от фут -фу, фу вот но ты слышишь как куда-то прилетает поэтому в данный момент такая такое затишье не слышно как бы особо какого-то там артиллерийского грохота, канонады, пинг-понга так называемого, как говорят как бы, военнослужащие. Вот. Сейчас мы просто пройдем, покажем вам немного ту сторону и, собственно, каким образом та сторона, заведение, которое на ней есть, ну, оно конкретно здесь одно так озаботилось, но правильно все сделали. Вот прям по уму. Вот. Сейчас покажем, вы будете знать, А, да, давайте покажем, говорят, воронка от взрыва. Я-то как бы просто не заметил, а вот о, друг, с которым мы сейчас здесь находимся, он обратил на это внимание. Ну, то есть, чтобы вы понимали, это не крот вырыл, да? Здесь работало что-то потяжелее, посерьезнее. Вот поэтому вот там, на той стороне, а, у магазина аленка сейчас мы вам покажем аленка это кондитерский магазин представляющий российские фабрики вот очень классный магазин светлый доброжелательные продавцы вот как раз рассказавший мне о том, откуда прилетает и куда. Вот. Но мы не будем заходить, как бы там людей смущать. Как бы. здесь, здесь мало кто любит сниматься. Это, кстати, тоже важный фактор, поэтому очень многое будет рассказано как бы, за кадром. Вот. Истории есть, а желающих светиться там не так много. Вот. А сейчас, собственно, покажем вам, как устроены вот эти вот защитные меры. Для безопасности во время обстрелов Вот конкретно данного магазина Но это как бы Типовая история, это по городу В принципе распространено То есть это не единственный случай Это просто вот такой вот яркий пример Вот видим мешки с песком то Чтобы если прилетает Чтобы вас взрывной волной Как бы все стекла, как бы, да, то есть на вас не летели, как бы, да, безусловно, как бы, есть вероятность, что верхние там побьются, как бы, но вы уже во многом защищены, как бы, да, потому что ударная волна будет направлена в мешки, вот, а люди, которые прямо за этими мешками находятся на этом уровне, как бы, да, высоты, они останутся целы. Вот такой вот местный, местная такая достопримечательность, такое мое наблюдение. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. Вот такая вот история. Это бульвар Пушкина, друзья. Ну здесь многие заведения, к сожалению, закрыты из-за ремонта, я думаю, из-за прилетов всяких, из-за артиллерии. Хочу обратить внимание вот на вот эту вот деталь. Это камень здесь не просто так лежит, а его нам всячески рекомендовали не убирать, потому что во время обстрелов. Двери подъездов должны быть открыты. Вот, кстати, слышите, да, что происходит? Чтобы в любой момент можно было быстро, как бы сказать, забежать в подъезд. Это здесь продиктовано соображениями безопасности. Мы находимся в парке кованых фигур. А вот мы видим здание. И в нем стекла новые. Видно, что там была какая-то история. Как бы, видимо, сюда все что-то прилетело. Да по нему видно, что он не работает. Мне давно не работал. Вот, кстати говоря, граффити. Очень фактурная атмосферная которая отлично передает дух Донецка. Мы находимся сейчас на печально известной аллея ангелов. Почему печально известно? Потому что эта аллея посвящена погибшим детям Донецка. Вот можете слышать фоном, сейчас идет обстрел. Обстрелы эти идут регулярно уже много лет как бы, и прилететь может куда угодно. И, к сожалению, от этого страдают не только взрослые, но и дети. За мной находится такой импровизированный памятник с игрушками, цветами. Как бы, и там вот, табличка, на которой перечень детей, которые погибли от этих обстрелов. Вот для тех, кто не знал, как выглядит Аллея Ангелов, вот ну, она выглядит вот как-то вот так. И находится она в районе Института Черных Металлов. Потому что мы, например, не сразу нашли. Сначала пытались ее найти в районе улицы Артема. А нас люди направили в парк каких-то изделий. Вот. А она оказывается здесь. Последнее утро в Донецке. Едем сейчас в Мариуполь, вот часть рынка, куда, еще сюда три топора или Хаймерс? Как только получили три топора, их сразу же испытали вот на этом рынке еще да. летом. Убили много людей. Утро воскресенье, 22 января, мы едем сдавать ключи и уезжать из Донецка.